Итак, друзья, привет. Приехали мы в одну деревню. Сегодня у нас по пути деревня Пеньки. Смешное название. И рядом еще одна деревня, в ней находится церковь Екатерининская. По-моему, так называется, если я не ошибаюсь. В общем, примечательно это тем, что в 1380 году Дмитрий Донской перед Гуликовской битвой, рядом, он, кстати, у нас тут буквально километров, наверное, 20 до нее осталось, там есть колодец. он причищался, при можно сказать, умывался, причищался как-то. Как ты думаешь, слева или справа мост? Держу, справа ну давай посмотрим здесь. Ну да. Нормальная мостушка такая. Но вода чистая, значит, в принципе, ее можно пить. <свист> <свист> Что-то я не подумал, надо с собой наголо что-нибудь брать от солнечного удара. А то в таких дебрях, в которых мы бываем, он может быть смертельно опасен. Глянь, что-то впереди, какая-то конструкция. Это атеистов, что ли, с нее спускали? Как это, по пиратскому кораблю по дощечке отправляли последний ход. Ладно, не буду на веру шутить, это очень опасно в последнее время. Так, если увидишь лестницу на колокольню, вари! друзья отдышусь но ну, я кстати вообще здесь колокольник как такого не видел когда шел сюда обычно она вот после трапезы идет вот здесь вот но здесь ее нету и странно но церковь красивая и очень опять высокий свод Хотя снаружи не кажется таким большим. Ой, какой же здесь ветерок прохладный. Ой, я знаю, где я пообедаю. Фресок тоже на, скал... на колоннах не осталось. Но за... зато остались решетки. Потолок такой интересный. Он без единой опоры. Так все на кирпичах собранных. Я, конечно, понимаю, что там поперек стоят железные эти. Но все-таки смотрится массив. Вверх, осталось как будто от винтовой лестницы. Точно. Да? <связывая> <связывая> <связывая> <связывая> все Съед... глянь точно Но лучше его не трогать птица какая-то ленивая не стал наверху делать гнезда <соединяющий> <соединяющий> Ох, сколько же здесь подсолнухов туда посмотришь подсолнухи туда посмотришь подсолнухи везде подсолнухи ты глянь там флаг висит еще тоже Это полностью дом размородерен пустой полностью дом иконы отсутствуют окна покосились Следов пребывания людей нету, но дом в таком состоянии, что он вот-вот рухнет. А это от лампы, от керосиновой. Тут знаешь, тут какой-то. Она пустая ну тут замок такой еще Сейчас. тут очень плохо. плесень это вот кстати от лампы керосиновой остаток кровать стоит тут мастерская была обувь на полу письма Кому Воронину Виктору Ивановичу. На письмах же даты не ставят, да? В самом письме может быть только. А, кстати, да, ставят же в конце подпись. Конверта, по-моему, нет. Конверта, да, нету. Здравствуйте, мои дорогие, родные. Мама, папа и бабушка. Средняя до приказа еще. Недели 2-3. Так, ну, походу, это за армейское письмо. Армейское? Угу. А есть дата? 23-е, 9-е, 78-го года. 23-е, 78 год. Ничего себе. И очень, смотри, очень... Прям стопки писем. Прям много армейских писем. Жаль, что вот эти письма вот так вот сгниются. Лежат тут. Просто их очень много и они уже никому не нужны. Скорее всего, мама и папа уже не живые его. Какой год у нее? 70. Что там написано? Орфографический словарь, Нет, да. вот здесь вот, внизу. Воронины любови любовь. Это от ГБЦ. Шифру, это. Головка от ц... блока цилиндра. Прокладка. Шантон. Это от двигателя деталь. Еще одна карасиновая лампа старая. А вон там что в углу кровати, в спинке, да, что-то такое, да, какая-то дырка. У нас вот, были коровы, были и лошади, и телятки, все было у нас mm -hmm. очень, очень и школа была. И Даже магазин, школа была, да? Да, школа была, да. А, до какого до класса? Начального класса? До класса. Ну, где-то вот в 75-м, наверное, начали укрупнять у нас все, mm -hmm. соединять. Вот наше было отделение, просто деревня. А вот э, Маринка там вот восточное отделение, за mm -hmm. 6 километров, там было как-то центральное. И вот туда, коров туда угнали сначала, ну а коров угнали, доярок не, нечего делать, пастухам нечего делать. И вот люди стали туда-сюда, кто в Поливино уехал, кто на Маринку, кто в кто вообще уехал. У нас было 100 человек. Протяженность нашей деревни вот больше километра была. И почти дома вот это, один. один в один странно. Вот Плохо даже колодцев нету. Тут пробили вам здесь бы колодец. Уже было бы полегче, наверное, да? Приехали один раз в Донково с с Водоканала. Мы будем, ну башня-то начислится вот, ага. вот на балансе у них. Будем воду, брать, это, деньги брать. А я говорю, за что вы будете меня деньги брать? За дождевую воду? Я пла плачу ребятам это, если кого-то вот прошу, не приезжают долго, прошу mm -hmm. ребят. Там привезить мне водички, привозят. Я говорю, я сама плачу, вот, что мне воду привозят. Я а. говорю, да еще вам буду платить, да? А. Ну да, вот покажите пеньки-то, блин. А она так и называлась пеньки? У нее раньше никакого названия другого не было? Интересно, почему же такое название? То есть чего ждали? Говорят, раньше тут лес был. Откуда люди приходили, в общем, вырубали. И вот так вот тут обосновались. И говорят, тут вот лес бы вообще был непроходимый. Mm. И так вот Ясно. Вот. Ну, может, это просто легенда.